надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Ван Панчман. Двухсотая глава. Кулакам и волям предстоит столкнуться. это <плышляет> <плышляет> <плышляет> Сайтама! Что здесь произошло? Мы телепортировались. А куда делся старик Бласт? Все побеждены? А? Монстры. Герои.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 Сайдама! О, я знал, что ты сделаешь это. Сделаю что? В любом случае, хорошо, что ты в порядке. Я. Я верил в тебя. Я знал, что ты придешь. Я очень боялся, но сделал все, что мог. Словно камень. Ага?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 Учишь объединиться против него? Что ж, получи! <Слыш> да как ты смеешь? <слыш> <слыш> Я никогда не приму предложение от такого, как ты! <слыш> ты уже наполовину монстр! Я чувствую это!